Здравствуйте! Сегодня 6 августа 2020 года, канал Народовластия, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир, вещаю с дальнего зарубежья. Напишите, как слышно, как видно. Так, всем революционный привет, совершенно точно, всем революционный привет. Задушим гадину Путина. Безусловно, задушим. Куда же мы денемся? У нас и выхода другого нет так, так, так, так, Астрахань, привет, привет, Астрахань, сегодня поговорим и про Астрахань, как там ребенка придавило так, приветствуем, слышно, слышно, видно, ура, видим, слышим, отлично, видим, окей значит, вот мне человек написал, скинул видео такое, это мирный я сейчас покажу, пишет, народ задолбался сидеть дома, устроили фаер-шоу, люди вышли, далее приехали менты, начали разгонять часть народа, ушла, другая часть отказалась расходиться и дальше вы видите сами начали скандировать мусора, там Путина в отставку и так далее. Так, вот посмотрели, спасибо за это. Видео, человек еще пишет, что просит оценить песню и вот скинул ее, а я не успел послушать, потому что это было прям непосредственно перед эфиром. Я послушаю и обязательно отвечу. Но самое главное, как вы сами оцениваете, да? Это же важно. Как помните мастер Маргарит, когда мастер бездомному говорит, какие стихи вы пишете? Он говорит, чудовищные. Он говорит, ну не пишите стихи. Так и вы. Я понимаю, что человек... Автор не может критично подходить да. Но если вы оцениваете ваше искусство не как чудовищное То я вам советую продолжать да? Это сто процентов Я вот еще ничего не слушал, не видел Уже советую продолжать Потому что я видел многократно, когда люди творящий жуть, какую-то графоманию, совершенно какие-то невероятные ужасы, да, вдруг рождали гениальное произведение. Мы знаем масса, массу поэтов одной мелодии, да, О, композиторов, извиняюсь, и массу поэтов одного стиха которые за всю жизнь вот они там громадье какое-то нагромадили да нагромоздили да и в результате одна мелодия только та которая дошла до людей та которая оказалась именно той мелодией как, ну, как Агинский, Планы с Агинского да, Или там Кого можно еще? Ну, Монти Ну, Монти, конечно, еще много чего Сочетал, но это специалисты Знают, да, Чарльз Монти Там, там, там, там, тарам, тарадарадарадарам та, Папам Любой из вас знает, но э, Не все знают, что Монти, да Но любой слышал эту музыку И, и другого ничего Вот к стенке поставит вас Вы же не вспомните Более того, меня я прекрасно знает музыку, поставить, я не смогу напеть. Вот одну мелодию я смогу напеть, она мелодична, а больше ничего не смогу. Я могу там сказать, да, я слышал, да, не расстреливайте меня, но напеть не смогу. Поэтому, поэтому не парьтесь. Творите, если душа требует творчества, то творите. Как заскучил, хочу лебединое озеро увидеть. Да все хотят, ой, как все хотят. Так, без сами мучу, конечно, отель Калифорния, да, отель Калифорния и Калифорния Дрим, мама Сент-Папас, ну, у Калифорнии Дрим, а у мамы Сент-Папас считает еще там, э, вроде как, одна вещь, ничего, ну, не будем даже об этом говорить, а то я с близкими людьми могу рассориться из-за этого, так... Так, слава революционеры хотят слышать похоронную музыку по Шоблеву. Услышим. Она должна быть такая, из-за угла, знаете, второй номер похоронного марша Шопена Музыканты называют из угла. Там-там-там-пам. Вот так это должно быть, понимаете? Из-за угла. Ну, обычно такие пьяные лабухи, ей очень не удается у них это. Так. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович, меня зовут Евгений и так далее. И Прочитал письмо, толковое письмо. Пишет Евгений о том, что кадров нигде не осталось. В общем-то, полная разруха и не только везде, но и в головах, да? а тем более в пожарной безопасности. Спасибо, все прочитал. Большое вам спасибо за то, что вы наш соратник. Дай Бог вам здоровья. Так, вот спрашивают, как я отношусь к тому, его даже прислали ссылку, когда на содержание правителя тратится 65 миллионов в день, в стране, в которой не хватает в бюджете денег на лечение всех детей, это и есть современное людоедство. Нет, нет, вы понимаете, и не это современное людоедство. Правитель, на которого тратят 65 миллионов в день, только с одним своим братом, только один раз украл 237 миллиардов долларов. Если вы э, сосчитаете, то это будет 365, даже если по 65 считать, доллар, 365 миллионов долларов, это говно в сравнении с 237 миллиардами, и это только один раз. Понимаете, вот это уничтожение, сравните миллиарды и миллионы, да? Причем, тут миллионы рублей, да, а там миллиарды долларов. То есть, вообще несравнимо. И все это Путин, все это его шобу, Они воруют триллиардами. Если бы они просто тратили на себя те деньги, которые из бюджета брали, это было бы не страшно. В бюджете очень мало денег. Вы понимаете, очень мало. Они тратят совсем другие деньги. Они разворовывают национальные богатства они крадут ввп россии бюджет к ввп вот такой мизерный понимаете поэтому нужно нужно исходить из другого рассуждать что это просто я не знаю так сказать абсолютные людоеды не потому что они там вот там что-то себе много приписали и назначили денег а потому что они все крадут подчистую все пожирают чистую. вот такие вот дела так, ну, напоминаю еще, вот плакат такой, всероссийская акция 8.08.2020, Россия без Путина поддержим Хабаровск, то есть в своих городах выходите в 14 часов, 8 числа, а также в своих городах выходите 15 августа, обязательно, цой жив, да, то есть это... День гибели Цоя, Цой жив. Допустим, да? будет такая акция. В 14 часов в традиционном месте э, Сбора вашего города вместе с Хабаровском вся Россия поем, мы ждем перемен. Все вместе выходим и поем, мы ждем перемен. Ну, не только поем, а в общем-то формируем всероссийское восстание. Надо так спеть, чтобы там, блядь, лопнули барабанные перепонки у подонков. Вот такие вот дела. Ну, дело нового величия. Вот парни, а девушку почему-то э, тут не поставили. Да? И значит, э, Костыленков 7 лет, Крюков 6 лет, Карамзин 6 лет. От сколько дали? 6 э, лет и 6 месяцев. Э, так. Рощин, Павликова, Дубовик, Полетаев, Условно То есть э, Сроки чудовищные Просто чудовищные, ни за что Абсолютно ни за что Вот э, Говорят, что судья Что-то там бубнил И вместо э, Стилизованный феникс Прочитал стерилизованный феникс Да, ну стилизованный феникс Мы помним, что это эмблема Артподготовки, конечно, очень полицаи и ГБСники переживали, что не смогли они с артподготовщиками расправиться, как хотели. Да, и поэтому вот было дело сети, дело нового величия, потому что им нужно было примерно показать, Представляете, они упустили Мальцева, они упустили огромное количество людей, которые были в артподготовке. А они готовились к тому, чтобы там всех прихватить. да. Мы готовились, чтобы их всех повесить. И продолжаем быть готовыми, чтобы это сделать. Поэтому, конечно, у них фиаско. И они должны запугивать молодых людей, всех, что кто там будет против режима и так далее. Будет э -гэ -гэ. Вот. И говорят, что... Судья зачитывал, что дело на показаниях Хребровского основано, что доказательства это его показания, а он в суде признался, что оклеветал других участников, потому что ему обещали условный срок. Удивительные, конечно, вещи творятся. Вот. Как-то эти либералы затухли, что-то нет там этой бабушки блядь, сумасшедшей, не пришла она туда, Шендерович не пришел, да? Которые орали, что вот эти люди снова увеличат, дети эти наслушались провокатора Мальцева и захотели революции, да? А что, они не имели права революции хотеть, что ли? Да? Кто в России не хочет революции? Не хочет революции в России только дурак или провокатор. Именно провокаторы не хотят революции. А кто хочет, он никакой не провокатор. Так что посмотрим, что будет дальше. Потому что там еще обжаловаться будут приговоры. Но путинцы я ожидал, что засад Хабаровска. И спустят такие дела на тормозах. Видите, не спустили. Вот такой флешмок был организован перед зданием суда. Очень круто, на мой взгляд, очень круто. ...кажет уклада, только на лапу приказы в белых конвертах. А мы ведь все знаем, что здесь свершается самое настоящее жертвоприношение. Свободу! Полиц заключенным! Свободу! Полиц заключенным! Свободу! Полиц заключенным! Позор! Позор! Всё, отчихай! Можете, может, нет? девушка. А ну, подружки возьму. пришлю, пришьют наверняка там хулиганство или еще что-то, потому что, конечно, они очень, так скажем. Будут нервничать по этому поводу. Акция удалась, он молодец, дай бог ему здоровье. Вот видите, вся лестница залита. Тут теперь быстренько пытаются оттереть эту краску. Такая лестница, залитая кровью. И вот Павликова, тоже на нее, видите, попала эта краска. Очень такая характерная фотография. То есть все в крови. Все в крови, кровь отпущает Путин. Задержания проводились там. Вот очень хорошая мне понравилась фотография, как, как куклу таскал, да, там этот полицай. Вот эту фотографию мы обязательно полицай, когда отправим в колонию, вот этого, а, там на почетном месте мы вот эту фотографию разместим. Вот этот полицай будет сидеть с ворами, да, прям в камере там. А вот э, фотографии еще ему вдогонку, чтобы автограф он давал, вот это вот обязательно там разместим. Это я ему гарантирую. Он может даже не сомневаться. Ну и не только он, конечно, и там. ФСБшники, которые по этому делу. Мучили людей, пытали, зверствовали и так далее. Тоже они не могут рассчитывать ни на малейшее снисхождение. Они могут рассчитывать, только если их сразу не придушат при задержании, да, что потом и будут долго как бы, судить. Да? Им, им желательно бы выжить в первый момент, так что я им рекомендую как-то принять меры к тому, чтобы выжить, потому что они нигде не спрячутся, мы их везде найдем, безусловно, везде. Вячеслав Хватит уже к Шендеровичу докапываться на один из плеяды лучших современных сатириков. Пошел он в жопу лучший, плеяда современных сатириков, блядь. Да. Знаете, что такое плеяда? А? Это созвездие такое на ними. Вот посмотрите на это созвездие, угадайте, сколько там звезд. Я уверен, что вы не угадаете. Да? Вот так и здесь, блядь. Там хер угадаешь, блядь. в этих плеяда сатириков. Кто там сатирик, кто сартирик, а кто еще кто там? Кто стукач полицейский, блядь. Так что не надо, давайте не будем ни про плеяды, ни про Шендеровича. Так. Жители Хабаровска пошли шествием по городу, кричали, Фургал не убийца. Какая разница вообще? Сенатора Фургалу, что значит сенатора? То есть они уже согласились, что его убрали с губернаторства. Даешь связь с фургалом. Какая связь? Путина в отставку. Нужно говорить единственное об этом. Путина в отставку. Все, недоверие. Вот такие вот вещи интересные, да? Ну, я понимаю, что там внедренные люди пытаются пустить их по каким-то там особым путям. Вот так это выглядит Хабаровск. Очень много появилось э, видео в интернете, э, где Вата, которая а, очень любила Путина, теперь выступает против. То есть, Вату прям пробила. Я прошу, обращаясь к нашим партизанам, к э, волонтерам, вы когда... Сваты, общайтесь в интернете, говорите на их языке, там, деды воевали, блядь, Путин все спиздил и так далее, вот это их прям за самые не хочу, так сказать, хватает, вот это, так что там, дошли до Берлина, блядь, а Путин все просрал, собака, все украл. Ну и там прикалывайте по поводу Крым наш, это тоже сейчас очень здорово Вате надо вкидывать Зачем вам пенсии, у вас есть Крым Там Это очень здорово, хорошо прям так. Потому что, как только, а какие заслуги У Путина, Крым Все, больше заслуг никаких Условно, да, то есть даже для Ваты А тут раз и все Оказывается и это не заслуга Вячеслав, как будут проходить Выборы осенью, надеюсь что никак, надеюсь, не будет Никаких выборов осенью Так, я говорю, вот есть Люди пишут какие-то всякие фамилии Которые я не хочу здесь читать Я временно удаляю Если они повторяют такой Димаш, я их удаляю навсегда Мальцев, а что ты новую революцию уже не готовишь, все, революционный порох закончился, а мы старую делаем революцию, зачем нам новую готовить, что старая революция не идет, что ли? Это троллятина какая-то пришла, я тебя даже банить не буду, можешь продолжать что-нибудь писать смешное. Диктерев рассказал о планах на ближайшее будущее. Было ну Соловьева, видите, Соловьева подключили. Представляете, сколько денег режим выкидывает, да, чтобы снять ситуацию в Хабаровске? Бешеные деньги выкидывает. Да всяким Соловьевым, Диктеревым всем на свете. Да народу нихера он не собирается этот режим платить. Так. Слава привет! Был ли ты в Париже? Правду говорят, что увидеть Париж и умереть ну, Смотря от чего, да, я многократно бывал в Париже первый раз У нас же даже эфир был, помните, который так и назывался Увидеть Париж и не умереть Если мне не изменяет память, это эфир на канале Артподготовка От 9 сентября 2017 года так. Так. Слава выскажите Лукашенко Выскажем сегодня полно будет и Мишустин во время поездки на Дальний Восток не планирует посещать Хабаровск. Понятно, что не планирует. Если планировал бы, то пришлось бы как-то разговаривать с народом. А очень страшно разговаривать с народом. Кроме всего прочего, это может поднять волну лишнюю. Поэтому Мишустин поедет на Дальний Восток, но Хабаровск будет оббегать. Это как можно побывать на Дальнем Востоке, не побывать в Хабаровске? Да? Удивительно. И полиция задержала екатеринбургцев, выходивших на пикет солидарности с Хабаровском. Не только в Екатеринбурге, везде задерживали. Сотрудники полиции задержали не менее семи экоактивистов. Это в... те активисты, которые охраняют лес у горы Куштау, да, вот, сейчас мы покажем фотку, то есть, не... ой, нет, этот не то, вот, вот, не менее семи человек, видите, какие сранцами приехали, какие-то засранцы, сранцами приехали, задерживать эко активистов. так, расскажи про колонну автобусов, каких автобусов вы мне расскажите, а потом я вам расскажу, я что-то свой Шифф, он готовит к вакцинации смешно ну в Саратове тоже был некий Цой, да, там в архитектуре и тоже по этому поводу были приколы «Россиянина с коронавирусом приговорили к сроку за побег из больницы. Суд в Амурской области к 8 месяцам условно приговорил». Знаете, зачем это сейчас делают? Это делают на всякий случаи. Когда народ будет выставать, объявят карантин, этих людей, которые не пойдут в карантин, их тут же будут хватать и сажать на реальные сроки. То есть, это вот они так разминаются пока. Тренируются для этого это делается, поэтому нужно восставать сразу и сносить и не ждать, пока тебя куда-то посадят, там в жертву принесут и так далее. Нужно сносить их. Патрушев обвинил Запад в гебельсовской пропаганде. Потрясающая ситуация, да, то есть сегодня фашисты всех обвиняют в фашизме. Вот фашист Патрушев обвиняет кого-то, Запад какой-то в геббельсовской пропаганде, да. У них это, это то, что творится каждый день на телевизоре, да, это вот как раз и есть геббельсовская пропаганда, даже еще хуже, как в этом, в, в страх и отвращение в Лас-Вегасе, да. Это, помните цирк как говорит, этот то, что мы видели бы каждую субботу, если бы на нацисты пришли к власти. Вот приблизительно то же самое. Мы видим это каждую субботу, потому что нацисты пришли к власти в России. Не, не только каждую субботу, каждый день видим. Так... и Некоторым безработным предложили платить по 10 тысяч рублей, но это депутат от ЛДПР, внесли в Госдуму законопроект, что тем, кто ухаживает за инвалидами, ежемесячно выплачивают 10 тысяч, если они не работают. Представляете, потрясающая ситуация. Люди ухаживают за инвалидами, а им платить чуть больше 100 евро. Прикольно. Молодцы, но это они рассматривают как выдающийся шаг. Ищ, обратите внимание, ищ, может и не получиться, и не, не проголосуют. Затраты бешеные. Жуть. Почти третий россиян задумывался о выходе на пенсии раньше срока. Это они молодцы, думать они могут все что угодно. За них думает Путин. Он это раньше срока быстро поменяет, да? Россияне смогут переводить деньги через банкомат по номеру телефона, видите какие интересные новшества идут, лишь бы только деньги переводили, чтобы движение было, потому что путинцам нужно движение денег, они с этого имеют очень хорошо, да, так... Ну, вот 75 лет назад сбросили ядерную бомбу на Хиросиму. Чего я только сегодня не прочитал. Ну, как обычно, каждый год взрывом убиты 70 тысяч человек, 60 тысяч умерли от тучевой болезни, ожог и ранений. За полгода после бомбардировки умерло 140 тысяч человек. То есть, ничего нового. Никто в США не только не был осужден за это преступление, но за 75 лет даже не извинился. Следующий такой вариант, что в август 45-го было совершено военное преступление, которое до сих пор не получило осуждения. И так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете, что я могу сказать? Я всегда такие вещи трезво оцениваю. Давайте с вами тоже трезво разберемся. Может, кто-то потом отпишется, но чтобы был понятно, о чем идет речь. А, какое военное преступление было совершено? М? Никакого военного преступления не было совершено. Женевская конвенция 12 августа 49 -го года появилась. Устав ООН появился значительно позже, ну, в этом же году, в сорок м но уже после бомбардировок. То есть, никаких военных преступлений никто не совершал. Что было нарушено? А? Вторая ГАКСКО конференция была нарушена, да? то есть, 7 -го года. Помните, там была декларация очень такая мощная на тот момент, а, а, прям цитирую, как она называлась, о запрещении метания с воздушных шаров взрывчатых веществ и бомб. Да? Это это они нарушили? Гагскую конференцию седьмого года? Нет. Американцы, я не буду говорить о прагматизме, о том, что нужно было прекращать войну, а также что нужно было испытать ядерное оружие, сделать это открыто, сделать так, чтобы кому-то стало страшно, потому что это политика и так далее. Все это можно э, объяснять или не объяснять. То есть, ну, была война. Американские солдаты гибли. Находился непопулярный президент Труман, у власти, который был вице-президентом. Он принял такое решение сразу стал популярным. Да? Почему? Потому что он прекратил войну. Сколько угодно можно долго рассказывать по поводу того, что Советский Союз вступил в войну и эту войну прекратил. На самом деле нет. На самом деле после бомбежки Хиросимы уже все. Война уже фактически закончилась. Да? Но ну, она еще велась на территории Китая. Да? Потому что Советский Союз туда вошел, нарушив мирный договор. Поэтому, что я могу сказать. Я не оправдываю ни в коем случае американцев. Они не нуждаются в оправдании. Была война, страшная мировая война. Они в этой войне воль... вольны были поступать, как им заблагорассудится. Чем бомбежка Хиросимы и Нагасаки страшнее мартовской бомбежки Токио? Ничем. Или бомбежки Дрездена. Еще неизвестно, где больше народ погиб Мне кажется, в Дрездене больше погибло. Поэтому это была жуткая война. Но нужно не про войну говорить в данном случае. Абсолютно не про войну. Нужно говорить о том, что очень жаль. Очень жаль. Что в трагедии Хиросимы и Нагасаки нынешние люди не видят примера для себя. Абсолютно не видят. Аж какой пример мы должны видеть? Вот мы русские, какой пример Хиросимы и Нагасаки? А? Что возвестили ядерные взрывы вот эти, по всему миру? Что пришла новая эра? И что безответственное поведение народов, упование на божественную сущность императора, на мудрость правительства и на всю остальную хрень, в конце концов заканчивается Хиросимой и Нагасаки. Понимаете, вот тоже сейчас происходит в России, блядь, есть какой-то Путин, они там решат, есть какие-то правители там, Мишустины, Юстины, они решат, они вам такое решат, что будет мировая война, что вас просто разбомбят нахер, и потом вы скажут, да это же преступление против мира и человечности, нифига себе преступление против мира и человечности, что сейчас? Делает Путин, и на что совершенно спокойно взирает безответственный народ. Абсолютно безо, безответственный народ. На то, что какие-то там вот... Открываю статьи. Сейчас вот. В июле там... Ты, ты, ты, ты, ты, сейчас, сейчас вот прям. Оценен риск перехвата российской торпеды судного дня. Херасия вот это. Торпеда там какая-то, Посейдон, которую Путин показывал в мультиках, да, развивает на глубине 1 километр скорость 200 километров в час, несет на себе 100 мегатон, то есть 100 мегатон это в два раза больше, чем, ну это понятно, что это выдумка, я, я рассказываю, что они выдумали, и до 27 -го года их там наделают вот этих Посейдонов, немыслимое количество, они с этой скоростью приплывут и взорвут США. Что такое этот Посейдон? О чем сообщают вот эти мультики, вот эти, которые показывает Путин? Это, эти мультики сообщают о том, что Путин врет, когда говорит, что не собирается нападать первым, что будет применять ядерное оружие только в ответ. Представьте, какой ответ вот этот Посейдон. Этот Посейдон это оружие первого удара. То есть, запустить его, и пока он будет идти там несколько дней, да, там что-то готовить, какие-то дополнительные еще удары, потому что Путин будет знать. Это операция Немезида, которая была еще Хрущевым продумана, но он от нее отказался. Это первый удар. Это по нанесению первого удара по, так сказать... Потенциальному противнику. Я понимаю, что это все выдумка. Я понимаю, что это все мультики. Я понимаю, что, может, никаких посейдонов и нет. Тем более, что я вам сегодня покажу, что это полная херня. Но представьте, как рассуждают американские четырехзвездные генералы. А вдруг это не херня? М? А вдруг это не херня? И вот такая штука идет несколько дней, приплывает, а потом 100 мегатом взрывается. Это не херня, они берут. Это взрыв, который в тысячи раз сильнее. А зачем это им нужно? Если они могут это предвосхитить, да, упреждающим ударом. И потом кто будет кричать? Вот, они не имели права нас сжечь. Ну, а вы имели право иметь такого президента, который угрожает всему миру. Который там в мультике показывает, как он будет там уничтожать другие народы. Что они это заслужили, эти другие народы? Это, может быть, вы заслужили Путина, это понятно. Они почему заслужили эту херню? Они абсолютно не заслужили. И вполне могут реализовать определенные планы на упреждение, понимаете? Вот в чем ужас -то. И вот Хиросима с Нагасаки вам не сделала ни ничего, никаких выводов вы не хотите сделать из этого. Что было, блядь? Что народ э -э пытался остановить, что ли, когда... Япония вступила во вторую мировую войну на стороне Гитлера. Народ аплодировал, что народ пытался делать. Народ в этой войне пытался победить, а когда получил по мозгам, их нифига себе, а чуть нас нахлобучили. Знаете на что? это Похоже, когда помню, двое идут, и один другому говорит: "Он смотри идет, давай мы дадим". А если он нам, а нам-то за что? Вот не надо, чтобы нам-то за что. Нужно, чтобы народ был ответственный и понимал, чем это может закончиться, когда у власти такие подонки находятся, как Путин, со всей их шоблой. Давайте посмотрим про эти Посейдоны. Вот в июле 18-го Минобороны заявила о начале полигонных испытаний беспилотника. В январе появилась неофициальная информация. Значит, вот он у него там ядерный реактору этого посейдона там и так далее. Выглядит этот посейдон. Никто не знает, как он выглядит. Совершенно разные картины рисуют. То есть, я делаю вывод, что херня на постном масле. Вот так вроде он, видите, маленький такой человечек, а это вот сделано из газовой трубы. Такая херня, прям реально из газовой трубы. Я видел и по... Сечению и по и по всему, ну то есть совершенно вот э, с такими управляющими поверхностями это абсолютно неуправляемая херня, то есть даже вот на рисунке нарисован то, что не может работать, э, безусловно, вот все оценивают, вот статья, оценен риск перехвата российской торпеды судного дня, смотрим где это российский, вот такая фотография, но это уже не посейдон. Обратите внимание, вот если вот что там сзади, он видите, как сделан там двигатель, да? И как здесь куча винтов и так далее. Оказалось, я порыскал, и оказалось, что это никакой естественный посейдон, тем более, что он намного меньше. Что это какой-то беспилотник э, Такой там он и спасатель И разведчик ну Какая-то хрень На босном масле, если вы видите Что он сделан даже из-за разной толщины э, Листов железа да вот И называется он клавесин Хорошее название Помните как композитор Юрий Шестакович, да Помните там назвали, назвали так Юрий Шестакович Так вот это такой же клавесин То есть у них обычно какие-то морские названия это какой-то вот клевесин. И сразу вспомнилось, что есть еще такие вот клевесины, в том числе и тот лошарик, на котором люди погибли. Помните, для чего этот лошарик сделан? Почему он такой секретный? Думаете, кабели перерубать? Нет, для того, чтобы ядерные заряды оставлять, ядерные мины оставлять а, в Мировом океане. Для этого вот эти люди положили жизнь, погибли, для того, чтобы можно было устроить такой рок-н-ролл-апокалипсис. Вот. И в США признали беззащитность перед торпедой апокалипсиса. Я не понимаю, какая там может быть защитность и беззащитность, если этой торпеды пока еще нет. Но, предположим, она будет и ее сделают из газовой трубы, да, вот как они нам показывали. И даже она будет бесшумной, хотя я сомневаюсь. У американцев радиобуев навалом, они эту торпеду отследят. У них очень много радиобуев которые фиксируют подводные лодки, сонары, да, как она будет справляться с этим, кроме всего прочего, как эта система, потому они будут уничтожать авианосные группировки, как они будут уничтожать эти посейдоны авианосные группировки, авианосец с командой со своей идет и эта штука идет. Как она будет? Она имеет какие-то средства наведения внутренние? или она как-то будет по спутнику связываться? Никак. Она идет под водой. Никакой связи с внешним миром у нее нет. Полная хрень, но я говорю, эта хрень может очень дорого стоить. Вот эти мультики, они в современном мире очень дорого могут стоить. Кому-то вдруг придет в голову, что это не просто мультики. И все, и писец. Вот так. Сейчас я хотел... Показать еще. Это вот тоже вариант Посейдона. Все эти журналисты пишут статьи про страшный Посейдон. Рисуют совершенно разные вещи. Вот такую херню сфотографировали. Вот э, фотография двигателя этого Посейдона. Как видите, он очень сильно отличается от того, который показывают вот, например, здесь. Видите, подводный Посейдон. И вот э, двигатели, как у этого э, винты клавесина. Так что совершенно непонятно. Вот еще этот вариант Посейдона. Вот посмотрите, управляющие поверхности какие. Любой, кто хоть немножко занимался аэрогидродинамикой, да, газодинамикой, хоть какой-то занимался, то понимает, что в такой среде, как вода, эта штука неуправляема. Да? Это первое. А еще интересно, вот тут вот ушко такое, видите, впереди для, для того, чтобы грузиться. Грузить эту штуку, оно будет вызывать такую кавитацию, да, то есть кипение воды, что верхняя управляющая поверхность, все вообще бесполезно. Ну, это элементарные вещи, которые почему-то э, те, кто это рисует, не знают. Я думаю, что американцы это знают и серьезно пока к этому не относятся. Пока. Вот э, тоже это выдано, вот эта штука, вот этот клавесин за Посейдон. Видите, вот Посейдон, а на самом деле это вот этот вот э, клавесин, да? Вот такие, причем так весело, вот он тоже, это вот якобы посейдон выходит из подводной лодки, а на самом деле это клавесин, вот, этот, вот он как выглядит, этот клавесин. Да. Но идеи, вот их показывают много, чтобы вата, для, для чего это делается? Конечно, для внутреннего потребления, чтобы вата знала, вот мы сейчас американцам лупанем. Да-да, вот вопрос к вам. Если вы так хотите лупануть по американцам, когда они лупанут по вам, чтобы вы не рассказывали, что это преступление против мира и человечности, ладно? Договорились? Потому что так оно может получиться, благодаря Путину грёбанным. Э? Лавров заявил, что возможность ядерной войны должна быть исключена. Потрясающие люди. Они готовят оружие первого удара. То есть, то, которое тайно направляется, именно тайно, идет несколько дней. В чем ужас операции Немезин, которую Хрущев хотел проводить. В том, что хотел ли задействовать все, даже те аэростаты, которые в Вольске. Базируется. Полк аэростатный тогда базировался, и вот как раз в этом полку прыжки проводились с большой высоты. Помните, тогда погиб этот, как его Господи. Петр Долгов, да, герой Советского Союза. Вот он погиб с аэростата прыгая. И вот эти аэростаты, они летали в соответствующих постоянных потоках и рассчитывал все время траекторию. То есть, этим потоком они там за 20 дней, грубо говоря, достигали Соединенных Штатов на высоте 20 там, с лишним километров и так далее. И вот операция предполагала привести в том числе и такими... Штуками привести ядерные заряды Тем более, что они брали на себя 4 тонны То есть, вот сейчас нечто подобное Только вместо вот этих вот дирижаблей да, Плавающие штуковины Которые тоже там за 4 дня должны там Или за сколько прийти И все подорвать И говорят, нет, мы, мы против ядерной войны Мы против первого удара Интересные люди Очень интересные и вот посол России в Великобритании Андрей Келлин оценил уровень отношений двух стран как близкий к замерзанию. И, и пишет, он говорит, что холодная война никогда не заканчивалась. А при этом, я так понимаю, в газете Daily Mail это опубликовало, а читатели там писали, в. Ну, в чате, да, что вместо того, чтобы там выпендриваться на Англию, который не враг, лучше бы имели в виду, что Китай является главной угрозой для вас. Вот представьте, ан англичане понимают, что Китай является главной угрозой, а вот этот посол делает вид, что не понимает. Вот пример безответственного поведения или предательства. Обратите внимание, либо безответственное поведение, либо предательство. И каждый скажет, а что я мог сделать? В аду будете говорить, этот, что я мог сделать? Да, когда разбомбят нахер. Мы вообще против ядерного оружия. Ну, ядерное оружие это данность, понимаете? И с этим нужно мириться И с этим нужно уметь управляться Это все равно что Представить сесть в автомобиль да, Который там набрал уже какую-то скорость И говорить Блин, ты да мы вообще против автомобиля Против, не против Ты уже едешь Ты или управляешь, или ты разобьешься По-другому быть не может Вот Так Что-то еще хотел я Продемонстрировать Какие-то... Ага. Так, вот интересная вещь скажу вам. Это Кавказ-центр написал, видите, вот э, там такая железная штуковина, это 40-килограммовая ваза, украшенная 115 бриллиантами, там хризалитами, нефритами, сделанной в Китае. Кадыров маме на юбилей подарил, вот. Ну или кто-то подарил там, ну понятно, что не кто-то, а Кадыров, да. То есть так замечательно стоит это все сокровище 5 миллионов долларов, а может быть и дороже. При этом правительство Чечни попросило денег немножко из бюджета, 2,2 миллиарда рублей, ну, наверное, на юбилей маме и так далее. То есть, это тоже очень, очень все интересно. То есть, дербанится, кто-то купается в золоте, там чаши какие-то 40-килограммовые, батоны золотые, а кто-то последний хрен без соли доедает. И все это в одной и той же стране, да? И что я могу сказать? Ну вот меня спросили, что я могу посоветовать на этой, насчет этой чаши. А что можно посоветовать? Ну, я сразу же вспоминаю историю Архимеда. Да? Помните, когда там Гейрон II получил корону и заподозрил, что она не из чистого золота. И попросил Архимеда выяснить, так это или нет. Помните, тот сидел в ванну, э, и потом, когда вода выплеснула, закричал «Эврика!», потому что он понял, что тело, впертое в воду, да, выпирает из воды силой выпертой воды. Да. То есть, объем воды будет соответствовать тому объему, который погружен в нее. Это закон Архимеда. Что я могу посоветовать Кадырова. Ну, погрузить также эту. И посмотреть. Только предварительно придется выковырить все эти э -э, алмазы бриллианты. Да, и посмотреть, я почему-то уверен, что китайцы не сделают ему золото 99-й э -э, там какой-то пробы. Я думаю, что там скрысятничают обязательно. Так. Да, и вот интересное тоже сообщение, что президент Монголии сообщил о списании долгов по кредитам пенсионерам, причем это совпало одновременно с прощением Монголии там денег, да? Очень хорошо. Россия простила, они списали. Сейчас это все в окончательной редакции, то есть пенсионеры Монголии ничего не должны. Я думаю, не только пенсионеры, дальше будут списания и не только у пенсионеров долгов. Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев. Но если поднимется Шухер, конечно, они введут ограничения. Слава, меня обидел, да, ну да ладно, подписываемся на канал, не забываем, а почему обидел, бляху муха, обидел бляху муху, как я мог обидеть, не мог ни в коем случае, так, если обидел, извини. Так, Слава, ты говорил, что не слушаешь других на Ютубе. Я думаю, это не совсем верно. Послушать, что говорят другие, а не только печатные новости. А зачем? Почему это неверно? Это верно, я никого не слушаю и правильно делаю. Зачем мне кого-то слушать? Мне не нужно. Вы же хотите получать эксклюзивную информацию. А не то, как некоторые там особо ретивые журналисты, которые слушают целыми днями Мальцева, а потом выдают это за свое. Я принципиально никого не слушал. Все, что я говорю, это мои мысли. Только мои мысли. Если они неправильны, вы всегда можете сравнить с другими. Самое главное, что не сравнивайте это сегодня. Сравните это э, через определенное время. Через год, через два. И тогда вы поймете, кто был прав. С днем рождения не поздравил какой год, поздравляю с прошедшим, причем сразу со всеми днями рождениями с прошедшими поздравляю, и давайте все вместе поздравим, напиши как зовут, потому что все-таки бляху-муху поздравлять лучше по имени, человек без имени сирота перед Богом, как говорят, поэтому напиши и поздравим, и пожелаем здоровья, и все такое прочее. Так, Мишутин объявил о создании в правительстве комиссии по русскому языку. А теперь они еще будут издеваться над русским языком, коверкать его. Жуткие дела. 518 носителей коронавируса скончались в Саратской области. Это официальная информация. Говорит, да они не болезни, просто носителями были, а скончались по другим причинам. Ну, да, и по другим причинам 15 тысяч за полгода умерло. То есть, в то время, когда я был там за бредом думы, да, то меньше двух тысяч за полгода умирало. Меньше. А сейчас 15 тысяч умерло. Это то, что они дают официально. Там может быть и еще страшнее цифры. Ну, связано это с коронавирусом или вообще это связано с общим вымиранием России? Я не знаю. Я думаю, что это связано вообще с общим вымиранием Пляха, муха, с днем рождения, нормально звучит. Хорошо, Игорь. Хабаровск все сдулся. Почему сдулся? Люди выходят, люди продолжают протест. Просто он должен возникнуть несколько под другим углом. И мы ждем, когда это будет. И путинцы тоже так вот боятся шевелиться, боятся пукнуть, потому что они тоже боятся, что будет. Но они сейчас делают глупости, они уже начали задерживать активистов протеста, а это никогда к хорошему не приводит. Слава, чем занимает Сенат и нужен ли он вообще? Ну, с точки зрения, так сказать, Конституции Российской Федерации, у Верхней Палаты есть масса полномочий, в том числе утверждение генерального прокурора там, и, так далее, и так далее. Они утверждают законы, которые принимает Госдума, подписывает президент их и так далее. Но это чисто формально. На самом деле они абсолютно не нужны, точно так же, как не нужны депутаты. Да, потому что все эти вещи может народ отголосовать напрямую Зачем ему голосовать через каких-то депутатов Тем более, что они голосуют всегда так, как им нужно, а не как нужно народу А сенатор это вообще бесполезная абсолютно масса В основном преступники, в основном рвачи, жулики Зачем они нужны? Они в тюрьме, им самое место в тюрьме, где-нибудь на Индигирке с Колымой. Так. Ах, вот ты какой, Мальцев. Ну да, как в уникзоте такой. Ах, вот Ленин-Да. В Саратове организовали подвоз воды Из-за масштабного отключения Вот даже перечень улиц Где будут выдавать воду А на других, я так понимаю, не выдают Потому что вот зенитная Жуковского магнитный Наумовская лесная 50 лет октября. Кировский район мой ну, избирательный округ, ну там не такое количество улиц, а как минимум раз в 50 больше, да. И Ленинский район, который еще больше Кировского, Шахурдина, 50 лет октября, 50 лет октября, Гвардейск, гвардейская, Олимпийская Панфилова. Прикольно, да. Ну, берут каждый день, да. Вот если вберут, там хлопнуло, да, сейчас. Там быстренько все подмарафетят, сделают. цвет выключился, сейчас его уже сделали. То здесь берут каждый день. То воды нет, то света нет. 15 тысяч помирают за полгода. Вот что тут можно сказать. За сутки в везок, он выпал уже третий ребенок. То, что я говорю постоянно. Сетки, сетки. Сейчас идет такая волна падений. Ну, потому что жарко, понятно, открывают окна, там сетки за детьми не следят. Поэтому говорите всем, всех предупредите. Видите, власти России не пытаются как-то изменить ситуацию, не пытаются придумать технические средства, чтобы дети не выпадали, и пропагандистские средства тоже не используют. Им достаточно было в каждой программе Соловьева и Киселева об этом говорить, и вся эта вата разнесла бы это. Они рассказывают, как херово в Америке ходят, да, понимаете, вместо того, чтобы рассказывать то, что нужно народу. 11-летний школьник придавил насмерть бетонной плитой. Все это случилось на детской площадке. Помните, я говорил, что не остановятся эти проблемы с детскими площадками и с бетонными плитами. Там что девочка 15 летнюю до этого задавила тоже. В таких же условиях Дети погибли двое на детских площадках Я говорил, что будет это продолжаться Поэтому внимательно очень смотрите Проведите ревизию в вашем дворе Этой детской площадки Если какая-то херово стоит эта плита Лучше свалите ее Не должна она там стоять Ибо она на ребенка может упасть Понимаете вот. И также Продолжается Выбрасывание соком Всякой херни и обратите внимание, сколько людей уже покалечили и убили Особенно детей То есть Все это продолжается Я говорил, что это не закончится Что в ближайшее время будет повтор Помните, вот этот повтор Зачем я говорю о несчастных случаях? Вот мне говорят Зачем ты говоришь о несчастных случаях? Мы и так все знаем Вы понимаете, я показываю вам Как власть должна прогнозировать Вот у меня нет властных полномочий И я один я один анализирую, но я могу прогнозировать, что будет. И вы в этом убедились. Да? А власть, поскольку есть властные полномочия, помимо того, что может и должна прогнозировать, может и должна устранять опасности. Поэтому я вам демонстрирую. Вот я, предположим, власть. Вот я буду в президентском кресле. Я вижу будущее опасности. Я могу их устранять. Почему? Потому что я могу их прогнозировать. А эти долбоебы, они не могут прогнозировать, не хотят. У них другие желания и другие как бы, мысли. Поэтому это очень важно. И когда в будущем вы будете рассматривать тех людей, которые там управляют городом, областью, я не знаю, кем угодно, чем угодно, страной, да, обязательно нужно посмотреть, насколько эти люди... Могут аналитически мыслить и могут организовать эту работу. Работу по прогнозированию всякого геморроя. А соответственно по устранению всяких опасностей. И это очень важно. А ты оправдал сброс бомбы на Хиросим. Да ничего я не оправдывал. Зачем мне что-то оправдывать? История как она есть. Она не требует ни оправдания, ни осуждения. Блядь. Да. Почитайте про отряд 731, я думаю, что или там про нанкинскую резню. Да, давайте там говорить откровенно. Сколько погибло в Хиросиме и в Нагасаке? Процентов, наверное, на 40 меньше, чем убито было в Нанкине. Руками убито. Катанами, мечами, зарезано, затыкано. И так далее. Что вы говорите? Давайте не будем вот это вот углубляться, потому что мы дойдем до самых неприятных вещей. До самых неприятных. Не надо копаться в истории таким образом. Вот эти пусть покаются. Пусть покаются, если они хотят, пусть покаются. Так, тут про адвоката что-то говорил. Он керосиму оправдал, служил, говорил адвокату, он керосиму оправдал. Мальчик обрызгал водой электропровода и умер Помните, только что мы тоже говорили об электрических травмах Говорили, берегитесь, продолжается все это И я думаю, что, конечно, не закончится Потому что волнообразно это все распространяется То есть, если сейчас начали выходить из строя какие-то приборы Падать телевизоры на детей и прочее, прочее, то это будет продолжаться я думаю, что если кто-то когда-то сядет там и такую диаграмму нарисует, он очень удивится, поскольку увидит огромное количество закономерностей. Я обратил на это внимание, когда изучал аварии на транспорте, и обратил внимание, что есть некая закономерность в этом. Да? И курсовую работу еще в институте по этому поводу написал. Вот... И вот, видите, оказывается, это не только касается аварий, но и многих других вещей. В Приморье 10 детей госпитализированы с отравлением. В, гостини... В одной из гостиниц поселка Врангель. Ой. Жуткие дела. Нам нужно больше информации, из-за чего это. Продукты питания, грибы, там что из-за чего там. Потому что отравление – это такое растяжимое понятие. Российские дети закидали камнями старушку в Ростове-на-Дону. Ну, вроде она жива. Штурман ВКС из Челябинской области умер во время пробежки после приступа. Его обокрали на стадионе. То Вещлак бегал-бегал, ему стало плохо. А уроженец Чесменского района Челябинской области Артем Ермаков. Был штурманом ВКС. Бегал, ему стало плохо. А, он во время пробежки на школьном стадионе в Омске это было, да? То есть он был там приезжий. Он упал, подошли два человека к нему, забрали телефон, и причем видели очевидцы. А потом, только через три часа, я так понял, ему вызвали скорую. То есть очевидцы видели, как его грабили, как он лежал. И молодцы такие в кавычках. Ну вот теперь ищут этих, кто у нее телефон украл, потому что толку, человек умер. Ну это особенность такая, да, это вот... Многократно видели такие примеры, когда людям не помогают. Я всегда, я всегда помогаю. Вы помните, даже прикол был на этом. В эфире, как-то я опоздал на эфир Это еще я на Волжской В Саратове жил и пришел И рассказываю, говорю, сейчас вот выхожу Смотрю, там, ну, какой-то алкаш Валяется э, такой Ну, я его в охапку сгреб Затащил в магазин Ну, что-то совсем плохенький Вызвал скорую там И так далее, а я такой Крутой, значит, сам себе Нравлюсь в шубе в такой дорогой Там, как мне кажется Одет так хорошо, все и, значит, этого алкаша отправил там, И выхожу, и вдруг Мальчишка какой-то подбегает, юноша Такой, лет, может быть, 19-18 Простите а, а это не вы здесь Лежали? А я как раз женой был Она охренела, у нее челюсть выпала То есть он меня, конечно, опустил Перед женой Какой-то Крендель валялся описанный, да, я... <смех> не вы тут лежали. <смех> так что не надо бояться никогда оказывать людям помощь. Безусловно, люди боятся того, что вот сейчас ты подойдешь, там какой-то будет убитый ножом валяться и тебя э -э, обвинят во всех возможных преступлениях. Ну, здесь не могу ничего советовать, но... Прошу, конечно, проявлять милосердие. Так. Слава Крыму, началась пандемия, больницы полны. Ну да. Ну, все равно будут до упора, потому что... Нужно деньги получать, поэтому будут до упора это все продолжать. В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста. То есть выяснилось, мост этот, который они сами построили, он у них сложился. Такие вот интересные события происходят. Люди строят мост, а он на них падает. Белгородская область сотрудница библиотеки подожгла коллегу на рабочем месте. Вот такой вот маленький бейрут, да? В химках задержан вандал, бросивший венок в вечный огонь у памятника отстоявшему отчизну. Ну, теперь его распнут, этого вандала за вандализм. Венок э, кинул, там, какой-то копеечный вечный огонь. И что он сделал такое неустранимое? Вандализм, он пришел, памятник раздолбал. Это вандализм. А здесь какие неустранимые не, не последствия? Такие э, общественно опасные. В чем общественно опасность? Ну, кинул венок. Ну, этот венок, если бы он сегодня не кинул, завтра его надо было убирать, потому что он э, уже все, наверное... Уже старый. Да? Вот. Ничего не понимаю. Вот эта вот хрень, она путинщину сопровождает вот полностью. То есть, когда нет никаких общественно опасных последствий, а людей привлекают к уголовной ответственности. Какой-то вандализм. Нет никакого вандализма. Вандализм и что-то расфигачил. Памятник какой-то расфигачил. Даже краска его залил. И то не вандализм, потому что его можно отмыть. А здесь он ничего нигде не залил. Я не оправдываю такие вещи. Мы просто... Мы так можем дойти очень далеко. Японцы спасибо за бревна. Ну да. Ну почему? Что было написано на... Little Boy? А? Вот что было написано на атомной бомбе? Это был на бизнес за Перл-Харбор. Но никто же не просил Перл-Харбор бомбить и убить там 3400 человек, причем включая и гражданских. Да? Наверное, это японцы, это их выбор был. Почему 3400 человек можно убить, а там в 10 раз больше, да, грубо говоря, там в 100 раз больше нельзя. Я думаю, японцы как раз сделали абсолютно правильные выводы. Вот они молодцы. Вот они сделали абсолютно правильные выводы из того, что они натворили во Вторую мировую войну. А все остальные этих выводов не сделали. И поэтому это повторится. Так. Как думаешь, правильно Ефрем пошел в отказ, типа, ничего не помню. Это его, так сказать, стратегия защиты и тактика защиты его. А правильно, неправильно, я не знаю. Он неправильно сделал, что пьяный сел за руль, неправильно сделал, что бухал, да И неправильно сделал, что из-за этого погиб человек. А уж с точки зрения защиты, это, пусть его адвокат ему рассказывает, как правильно. А на бегемоте-то, кто написал славу? Почему на бегемота? Наверное, на бегемоте. Но я на бегемоте не писал славу, я писал на носороге. Да. На бегемоте, я думаю, мне бы не удалось написать славу. да, Это носорог, он впадает в такое состояние, которое знали древние африканские воины. А бегемот нет, он растерзает сразу, к нему не подойдешь. Хотя можно попробовать. Россиянка провалил ЕГЭ и пытался убить себя эту несовершеннолетней жительницу Москвы. Это уже постоянно, постоянно. Вот надо, надо, надо было им заявить, прям, кто провалил ЕГЭ, не убивайте себя, мы вам и так поставим. Если вы собираетесь себя убить, то не надо, мы вам и так поставим. Вот пишут везде, что взрыв Бейрути в числе самых мощных неядерных взрывов третий после Хиросимы и Нагасаки. Ну, мы вот с вами разбирались, уже и рассказывал я вам про взрыв Лапао, который действительно третий после Хиросимы и Нагасаки, который соответствует пяти тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Сейчас много очень глупостей пишут по поводу этого взрыва в Бейруте. 15 миллиардов, говорят, уже нарисовали ущерб. Вначале был 3, потом 5, сейчас уже 15. Ну, это уже не имеет значения, какой там нарисует ущерб. Вот интересную фотку хотел показать. Так, так, так, где она... Вот эта фотография. Это вот так эта селитра хранилась. Это именно эта селитра на именно этом складе. Видите, как замечательно. Ну, да, ей сам Бог велел взорваться этой селитре. Она там вся уже скоксовалась, представляешь, когда. А зачем они вообще ее хранили? Ну как зачем, они ее конфисковали, а она денег стоит, тем более ее куда девать, ее две с половиной тысячи тонн, надо же было куда-то деть вот. Там и, знаешь, ну, сейчас, что люди пишут, что? что опять заходишь на канал и не видишь, что там идет прямой эфир Поэтому я так понимаю, сейчас люди будут исключительно по ссылке видеть, может быть они впоследствии увидят там когда-то, поэтому нужно попросить да, да, тогда делайте ссылку Прямо во время эфира Выходите куда-то, заходите в какие-то соцсети И делайте ссылки Потому что Очень важно, чтобы люди Тоже смотрели, слушали Вот у меня, я так понимаю В Твиттере Такая ссылка есть То есть вы заходите, ретвитте, Такая ссылка есть В авторском канале Вячеслава Мальцева В Телеграме а, да, и в Народовластие новости. Сейчас я тогда туда тоже скопирую в Народовластие новости в Телеграм Вот, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, народовластие новости, отлично. И оттуда вы можете уже перемещать, куда хотите. А да, я посмотрю, потому что так. люди пишут, а ага. надо понять, так так ли это, а то, знаешь. Да, вот. Стало известно, что эту селитру везли в Мозамбик, не довезли ее до Мозамбика, а там на завод везли промышленные взрывчатки. То есть, там анал хотели из нее готовить. Ну, в общем-то, классическая такая ситуация. Да? Я удивляюсь сейчас Какие-то бомбы там показывают Всякие Ну есть вот эти отмороженные У которых теория заговора Все время в голове И они там рассматривают Там птица какая-то пролетела Они останавливают стоп кадры Там бомба у них падает Причем если бомба она падает здесь А взрывается здесь Очень это смешно Никакая бомба не может кроме ядерной Вызвать такой взрыв А ядерная бомба вызывает, во-первых, все факторы ядерного взрыва. Помните какие? Прежде всего, световое излучение. Да? То есть такого не будет взрыва. Вначале будет солнце светить днем. Да? Потом упадет ударная волна. А потом уже все остальные вот эти вещи. Плюс ударная радиация. Плюс радиоактивное загрязнение местности. Радиации там нет никакой. Быть не может. Потому что это не ядерное оружие. Не ядерный взрыв. Такие вот пироги с этим джирутом. Вот. И... Пишут, что Кипр начал искать связанного со взрывом Берути, Россиянина этого Игоря Горячушки На что его искать? Вот он причем-то вообще. Так он из Хабаровска-то да, не в курсе? Да, да, да, я в курсе, да. Может быть, это ключевое. Да. Так. Что там еще? Вот, еще я хотел показать в Николаеве. В Николаеве вот также хранится селитра в Николаевском порту, представляете? То есть, э, ну, может, может ожидаться то же самое. Хотя, если честно, нет практически ни одного порта, где бы так селитра не хранилась. Но взрывается она только в определенных условиях. Не всегда и не у всех. А иначе бы ни одного порта не было. Поэтому как-то смотрит сквозь пальцы, ну, видите не всегда взрывается. Бывает. Слава, поздравляю, пожалуйста, мою маму Валю. Да, с 70-летием. У нее сегодня день рождения. Не день рождения, юбилей, 70-летие. Это очень здорово, Валентин. Поздравляю вас, здоровья, долгих лет жизни. Чтобы увидеть преобразовавшуюся Россию. Россию, в будет свисти. И в которой всем будет хорошо жить. И старым, и молодым. Всем А мне сегодня впервые за полгода YouTube прислал уведомление о предстоящем эфире Мальцева. Тот я удивился. При, прикольно. Всем не присылает, а он прислал. Это здорово. Так. В Арабских Эмиратах пожар на рынке. Очень какой-то открыли огромный рынок. Популярный среди туристов. Он взял из гарен. Сгорел. Из Амстердама идет Михаил Дудин, но это судно, которое возит радиоактивные токсические отходы э, в Россию, в Питер. То есть, возили из Германии, теперь везут из Амстердама радиоактивные отходы. Ну, может, немецкий это отход, я не знаю, чьи. Я представляю, там Дудин, наверное, Михаил Дудин защитник... Ленинграда переворачивается Очень хороший поэт Переворачивается, наверное, в гробу Представляете, его именем назвали Судно, которое приводит Всякое говно в России Травит Россию, травит Питер Жуть, конечно а может, они хотят Не знаю Слава, нам нужны схроны с оружием, пишут. А зачем нам схроны с оружием? Нам нужны люди, а не схроны с оружием. Никаким оружием вы вопрос не решите, я же вам говорю. Нам нужно очень много людей, восставший народ нужен. Масса нужна, критическая масса. Вот представь, у вас в каждом городе там есть 200 вооруженных человек. Это кажется огромное количество, но они вас не спасут. Да, потому что они их подавят. Когда кто-то увидит 200 вооруженных человек, да, люди безоружные разбегутся, а прибегут там всякие разгвардейцы, ГБшники, их все равно будет больше, чем ваших вооруженных людей. А вот если там в этом городе выйдет 200 тысяч безоружных, вот тогда росгвардейцы разбегутся. Если это какой-нибудь особенно маленький городишка, вот там Хабаровск, например, даже не маленький, Хабаровск выйдет 200 тысяч. Там что то вышло, блядь, они уже дрищут жидко. А там 200 выйдет. Представляете, что будет? Так что не надо это выдумывать. Сейчас так революции не делаются. Так. На мягких лапах идти уже нет времени. Пора уже говорить, народ, с кем будем бороться? С сатаной. Ну, Путин и есть сатана, конечно, да. Помпео объявил награду в 10 миллионов за данные о э, вмешивающихся в выборы и так далее. Деньги. Как интересно, он будет передавать. Объявить-то можно чего угодно. А как получить деньги? Да? Кто там? <смех> Я думаю, что самый простой путь, если кто-то хочет получить деньги, это вмешаться в выборы, а потом сдаться. Да? Прийти и сказать там, всем этим путинским троллям, они там копеечку получают. Сказать, вот мы вмешивались, сажайте нас. Много не дадут, а 10 миллионов нормально. Как папаша, поделим. Так... И так так, хотел что-то еще видео какие-то показать. А, хотел показать видео. Все вроде показал. А, вот не показал. Главное видео. Вообще видео дня. То есть на Первом канале в Кирове. Ну, ГТРК. Показали сюжет про биотуалеты. Я думал, когда увидел в Твиттере, я думал, это шутка. Я думал, что это кто-то стебется, так не очень смешно. Оказалось, что это не шутка, это правда. Послушайте, это охереть. В биотуалет на конечной остановке Боровая улица заходят первые посетители. Кабинка, которая предназначена для водителей и кондукторов, находится здесь совсем недолго, но ее уже успели оценить по достоинству. Давно ждали, как бы зимой еще, мучились вот, как бы спасибо, хорошо, что сделали хорошо все. А до Сейчас... этого как справлялись? Ой, по кустам, по за гаражи, по кустам везде. А зимой? Где? Ну вот так же, куда, за дом, за гараж куда попало. Биотуалеты появились и на других конечных остановках. Кабинки облегчают жизнь водителям и кондукторам на остановках у ипподрома, северной больницы, Сельмаша и в деревне Гнусина. Пока биотуалеты появились не на всех конечных остановках общественного транспорта. Например, здесь, в Порошино, этого благо цивилизации пока еще нет. Его только планируют здесь установить. Также кабинки биотуалетов должны появиться на остановке возле 20-го и у инфекционной больницы. Но воспользоваться этими биотуалетами могут далеко не все. Но Воспользоваться этими биотуалетами могут далеко не все. В биотуалет на конечной остановке Боровая улица заходят первые Жесть, да? Просто жесть какая-то. Я, честно говоря, у меня челюсть отвисла, я опешил, я не ожидал, что вот такие достижения... Демонстрируется по телевизору. Я думаю, что в советский период охерели все вообще. там туалет какой-то показали, они открывают помойки, открывают остановки торжественно, ленточку перерезают, открывают туалеты торжественно. Это же хоббиты, да, это точно. Жуть. Лукашенко заявил, что ему подкинули коронавирус. Ну да, то есть, что его умысленно заразили коронавирусом, я так понимаю, его лично. Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец, то я попал в Золотой фонд Белоруссии, перенеся этот вирус. То есть, он намекает, что его сознательно заразили. А кто мог заразить сознательно? Он ездил к Путину, да, старший брат. Кого он Путин назвал старшим братом? Это хитрый все-таки он. Жуть. Лукашенко вновь заявил о ведении гибридной войны против Беларуси. Кто ведет гибридную войну? Пакостит, говорит. И ничего он не говорит про Путина, да, там и про всех. Там вот некие там кто-то, они. Про украинские корни он рассказал свои, рассказал об оппозиционных настроениях сына. Э и Украин запросил у Белоруссии выдачи задержанных россиян. Сейчас он будет, конечно, Путина сильно шантажировать этим. Поручил Лукашенко пригласить генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами, украинского генпрокурора и российского. Молодец, молодец. Ему сейчас важно затягивать время, ни в коем случае не отдавать их, конечно. Но... А почему Украина попросила? Почему? Потому что один, один из этих людей, совершенно очевидно, что был на Майдане в качестве снайперов. То И это есть... не ты один так думаешь? И, нет, зачем? Есть фотографии, есть паспорт этого человека. Конечно, нет. А -а, Конечно, тут все в порядке в этом отношении. С точки зрения доказывания, я думаю, проблем не будет. И Лукашенко заявил, пугать нас тоже не надо последствий, мы знаем про все последствия, не надо нас пугать американцами натовцами, ни американцы и ни натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло. И при этом называет Путина своим старшим братом. Я считаю Владимир Владимирович своим старшим братом. Искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие, некие младшие. Нет, мы действительно по возрасту и по политическому весу старший брат. Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку ножку поставить, а поддержать. Ну, надо сказать, Лукашенко, я думаю, что он сам знает. Иногда старший брат младшего Убивает, да, помните, и говорит: когда его спрашивают: а где твой брат Авель? Да, а он говорит: я сторож брату своему. Так что Лукашенко-то это прекрасно знает, не хуже моего насчет братьев. Там все в порядке. С самого начала человеческого все в порядке. Поэтому это очень такая хитрая. Так сказать, хитрый вброс такой. А вот гениальное название статей российских СМИ. Я так понимаю, что скоро уже от бендеровцев да они перейдут уже к белорусам. Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границам. Также про коварных хохлов мы уже слышали, сейчас вот черед за белорусами. Захарова сделала заявление о задержании, о задержанных россиянах. Еще раз повторяем, вина задержанных в Беларуси граждан ничем не доказана, они должны вернуться в Россию. Я вот потрясен. Кому белорусские исследователи должны доказывать и что они доказывают? Представителю МИД должны доказывать о России Машки этой Захаровой. Белорусские исследователи должны доказывать. Вину Маш доказывают в суде, для того, чтобы суд Состоялся, должно пройти всестороннее и объективное расследование. Соответственно, в Беларуси есть процессуальные сроки. Так что твои эти кренделя вернутся, конечно. Вначале будет суд, потом отсидят, потом вернутся, и все будет прекрасно. Но только уже в новую Россию без марш Захаровых, Путина и всех остальных. Хотя я допускаю, что Лукашенко может их отдать. То есть, пошантажировать Путина, получить то, что ему нужно, и отдать. Я сомневаюсь, что он решится отдать украинцу. Возможно, это, это в зависимости от того, как Путин его ухватил за одно место. Если, если очень сильно ужалил, то он может ему отомстить. Таким образом, это будет здорово. Он ну, только сегодня сказал, это его старший брат, а старший... Брат... Ну, еще же, ну, старший и старший... Так, и вот задержали сегодня, а потом отпустили главу штаба Тихановской. Она была задержана в 11 часов на выходе из литовского диппредставительства. Там она оформляла визу, ее отвезли на беседу, а потом отпустили. Какая интересная беседа. О чем можно беседовать с этими? Пресс-алкаше Захарова, да. Пресс-алкаше, это хорошо. Отправка в границы, это провокация. Так, Россия около границ, Украина держит 80 тысяч. Да. Не дай бог таких братьев, как Путлер, это точно. Отдаст, если выиграет выборы. Да, я тоже так думаю. Вы абсолютно точно говорите, как только опасность исчезнет, да, то он отдаст, не захочет он нового витка и новых разборок. Ну посмотрим, потому что опасность ведь может не исчезнуть, он может ее ощущать, эту опасность, и тогда будет поступать какими-то идти другими путями. Экономика в Швеции, говорят, очень сильное падение ощутила на 8,6%. В России, представляете, на 4%, а в Швеции на 8,6%. Причем Швеция не вводила карантин. Так... И Госдеп опубликовал доклад об основах российской пропаганды Ну что тут, это и так всем ясно, что это дезинформирующие каналы всякие Там России 24 первый канал, да, Риа новости «Спутник», кто там еще Тут не надо быть семь пядей во лбу То есть, что вижу, то и пою, как «Акыны» а а а Многие вещи, я уверен, что американцы не, насчет российской пропаганды не фиксируют или сделают вид, что не зафиксировали. Надо почитать этот доклад, ну будет вот он опубликован, прочитаем. И просто интересно. И потому что всегда, сколько я читал докладов американцев, всегда случайно, а может быть и не случайно, что-то упускается очень важное. Так. «Подростки задержаны за проникновение с автоматом на территорию поместья Трампа. Американская военная база в Сирии попала под ракетный обстрел». 30 человек на митинге в Пакистане получили, 39 даже травмы при взрыве. То есть, это митинг партии какой-то был оппозиционный, что-то там взорвали. В Мексике запретили, на юге Мексики продавать детям фастфуд и газировку, из-за того, что это вредно. В Турции вспышка коронавируса, ну и так далее. Шикарная рубашка Вячеслав и милитари и стильно. Вполне революционно. Спасибо. Мне тоже очень нравится эта рубашка. Да. Да, как Кастер говорил про униформу, что это всегда... Э, я уж не помню, самый главный концов был. И никогда не выходит из моды. Вот это очень плохо, что у нас хаки никогда не выходит из моды это говорит о том что мы и дальше и дальше готовы воевать со всем миром да все против всех сталин и гитлер тоже изначально братьями друг друга называли это точно так Тут кто-то Я так понимаю Помимо меня еще Блокирует И поэтому получается что-то жуткое Тут вот вспомнили стихотворение Михаила Дудина Про поводу Мишка Скудин, Блудин, Мишка Дудин да. Да, ну, Человек, который способен так о себе сказать В общем-то Вполне нормальный Критичность мышления очень высокая. Критика мышления. Поэтому, я говорю, обидно, что он, его именем назвали. Пароход, который травит Россию. Так. Рыбашка без пуговиц. Наклёпка. Пишет. Не, она с пуговицами. Это не клеп Так. Хрена канал не пробивается в подсказках, что это прямой эфир. Что прямой эфир. Надо вопросительный на знак, если вопрос. Да, это, это прямой вопрос. эфир. Значит, это не вопрос, это же человек говорит. Я же тебе то же самое сказал. А, -а, а! Понял, хорошо. Короче, YouTube забрал э -э, монетизацию, забрал всевозможную там помощь, какую-то поддержку, рекламу, а теперь еще и эфир открывает. Вот, это вот что за площадка, это что за американская площадка такая? Ну, вот такая американская площадка. Привет, Слава, начала слушать твои новости, будучи беременной. Сынули уже пять лет, и я и моя семья до сих пор с тобой. Спасибо, Ирка. Ирка, спасибо. <связавший> так, ну, давайте почитаем, что там нам написали в донатах. Опа. Это очень важная тема донаты. Напоминаю, что под видео есть у нас строчка для спонсоров. Там ссылки в том числе и на донаты ниже есть. А также для а, волонтеров. И их работа очень нужна. И для партизан, которые уже создают на территории России ячейки. Только не входите ни в, ни в какой контакт ни с кем. Друг с другом, своими братьями, друзьями, которых вы знаете, чтобы не было никаких там ФСБшных прихвостней и так далее. А когда все начнется, я думаю, тогда уже скрывать не надо будет ничего. Татьяна Кувшинка, на краске варюшек, спасибо. Виталий СБ, АПМ, сила, да. Ну, это ассоциация партизан Мальцева, я согласен, АПМ это сила. Большое спасибо. Роман Вячеслав, продолжая литературную тему, что посоветуете вперед Камы Грядиши или Иосиф и его братья. Вокруг этого будет последняя, э, Вдруг это будет последняя книга в жизни. Спасибо. Ну, не знаю, Комы Великое произведение, конечно. Великое, безусловно. Поэтому. Кву вадис, да, это в российском варианте, она называется комгредиши, а даже в польском оно не, не называется, а Вадис называется, ну, потому что католики, да, поэтому латынь. Я, я бы выбрал у Вадис, конечно, роман. Вячеслав, спасибо за деятельность, тяжелый важный труд без гарантии воздаяния, но заслуги бесспорны. Хотел спросить мнение, а имеет ли вообще смысл и ценность понятия национальности в наше время? Пока имеет, пока мы последний период не прошли, период, который называется народовластие, да, перед тем, чтобы устремиться дальше. То есть высшая точка национализма – это народовластие. Поэтому нам нужно уж все это, грубо говоря, это блюдо доесть, да, да, чтобы двигаться дальше. Я думаю, что имеет смысл. Хотя тоже переживать из-за этого как-то особенно, как вот там в Айдене, мы русские, какой восторг. Суворов так мог сказать, да, и по определенному поводу, да, а этим-то что, они, блядь, через Альпы что ли, перешли там? Тоже мне. Суворовцы, блядь. Нажрутся, бля. Мы русские, какой восторг. Господи. Андрей, на мелкий расход, спасибо. Роман, спасибо, во-первых. Да. Сергей Приморский, Здравствуйте, Вячеслав. Существует ли списки террористов и экстремистов других стран своих, а не международных? Конечно, существует, Это достаточно серьезный. В Соединенных Штатах Там целый перечень организаций Лиц, и они их ловят везде По всему миру, там какие-то деньги Выкидывают бешеные на это Какие-то спецоперации Проводят, да, и я думаю, что Это Пережиток прошлых Эпох, эпох вот эти списки да? Потому что Ну, как-то Совершенно это Тюрьма в Гуантанамо, да, вот такие списки, это как-то с точки зрения права, да, и с точки зрения правоприменения, это какой-то беспредел, просто беспредел. Макс, спасибо, спасибо. Геннадий Сочи, а это уже вчерашний день, спасибо, Ген, дай Бог тебе здоровья. Так, напоминаю, что вы смотрите канал народовластие, программа Плохие новости. Так, вот другой донат студии на колесах мобильной студии, как просит называть. Алексей, здравствуйте. Все, все пучком такая э, концентрация идиотизма, жадности и преступлений власти с такой динамикой не может продолжаться долго. Чую скоро понесется. Я готов. Благодарю вас, Алексей, самый правильный слова сказал. Я готов. Вот это очень важно. И мы должны как пионеры все быть готовы. Это очень важно, чтобы каждый не, не там народ не готов готов, готов, я готов вот это главное, когда э, когда идет разговор о революции, нужно начинать с себя Андрей Потапов на студию спасибо огромное, это уже вчерашний день это уже так, так так а ком и грядишь, это армянин, ком грядишь, это куда идешь? В переводе с э, э, западнославянского, да, ну, с польского. А по латыни кво-вадис. Куда идешь? Это очень важная тема. Куда кто идет? Куда бог идет, да? Куда идешь, Боже. И куда каждый из нас идет. Я иду к революции. Иду на революцию. Отлично я. Так. Вот меня спрашивают. что сказать про Валентина Шлякова? Вы с ним знакомы? Нет, не знаком. Есть сомнения насчет него, он 2 августа прилетел к нам в Хабаровск, он открыто призывает к мятежу и до сих пор на свободе. Ну, бывают и такие парадоксы, а что вас смущает в людях, которые вас призывают к мятежу? Вы думаете, путинские, что ли, будут к мятежу призывать? Ни в коем случае. Они там вышли все и рассказывают по поводу того, что надо... Э, там попросить у путина как видели попросить у думы попросить еще хер знает у кого так. военное положение ведут и все разбегутся возбуждайтесь Военные тоже люди тоже часть народа. Такие вот дела. Кому Греешь, это Франтишек Печка, но ну вы имеете в виду актера, который Петра играл, да? Да, это именно этот актер. Так, У Условии тоже идет эфир, и там дизов много, просмотров мало, прикольно. Не ну, вот, надо зайти еще больше. Не надо заходить, зачем? Тогда просмотров будет больше, не надо. А -а -а. Ни в коем случае. Помню октябрь 1693, и я помню октябрь 1693. Так что... Наша задача, чтобы сейчас не октябрь 93 а, ой, год же да? а чтобы октябрь 17 го А? Сейчас высокосный год же идет? Да, я и не помню. 20 же высокосный. Ну, наверное, да. Так. Удачи, здоровья. Да. Спасибо. Ну, где поныде, это имеется в виду по-польски, а я сказал, наверное, кому Кома и это по-старославянски и вообще по ну, на, слав, на многих славянских языках действительно, наверное. Правильнее к Вадес говорить. Да. Сейчас еще хотел какой-то вот соскочил у меня вопрос, не видел, увидел, а потом куда-то он делся. Спасибо большое, что смотрите. Так что я говорю, очень важная тема. Куда мы все с вами идем? Да. Или мы идем к победе, или мы идем. Давайте к победе лучше, я так думаю. А Пусть идут путинцы. Да здравствует революция.